Он был не целенаправленным, конечно, увенчался успехом. Я зашла в фикс прайс. Вот есть такие же мелочи, которые, ну, вот нужны бывают, да? К тем, к которым ты привыкаешь, надо отметить. Я же к чему-то привыкаешь. Вот купила губки за 27 рублей, но нет, кончились губки. Куда пойти, куда податься. Смешно. Смешно, но купила губки. Вот. Так, хочу маленький обзор и поговорить уж с вами, что, о чем еще, пообщаться, пообщаться. Очень полюбился мне вот такой усилитель цвета в стирке. Я вам покажу, вот внимание обратите на него, когда будете в фикс прайсе, есть для белого беля и для цветного. Да, а после добавления в стиральную машину вот этого средства очень хорошо цвет вот он усиливается скажем изделие которые ты стираешь уже не один раз мне очень понравилось есть для белого перья есть для цветного есть а вот для цветного мне очень понравилось вот взяла дозировка все это расписано здесь в инструкции можете найти я повторяться не буду вот обожаю как всякая дамочка, чтобы у меня была чистая ванная, да? Решила взять вот это средство. Я не брала его никогда. Вот решил взять. Протестирую, скажу. Стоит 55 рублей. Это 99, это 55. Цены фикс-прайсе. Если вы успели заметить, они тоже подорожали. То все, все, все у нас подорожает. К уменьшению не идешь. В общем, я протестирую, вам скажу, как влияет на поверхность ванны вот это средство то есть как оно справляется с загрязнениями покажу обязательно в одном из обзоров фикс прайсе я увидела ну просто шикарную такую вещицу для подсолнечного масла Представляете, как, как это здорово. Я всегда на блюдце налью это маслица, потом размазываю. И его ведь надо там выливать куда-то из этого блюдца. А это, смотрите, какая прелесть. Вот поставил емкость, все, У тебя, ну, где-то так, чтобы кисточку закрыть, наверное, на пальчик толщиной. Плиз. Это мне очень понравилось. 99 рублей. Там есть еще Такие же, такие же точности, ну как правильно их называть? Дозаторы что ли, для каких-то цепочек? Тут ложечка, нервная ложечка. Я так думаю, например, если это солька будет, то соль можно хранить. И еще какой-то с такой вертушечкой. Я даже не поняла, для чего это надо. Такая. Может быть, думаю, так как-то вертит. Но я не поняла. Вот мне это понравилось. Я за 99 рублей. Покупки мои не громадные, Так, все согласно щадящего бюджета. И я купила вот такой лимон, имбирь, конфеточки. Я легко беру, конечно, всевозможные вот эти сладости. Но тут с имбирем, лимон решила взять. 55 рублей. Радует себя. И сейчас наступили холода и как-то... Вот заметно, заметно, ну не знаю у кого как, но у меня точно заметно, сухой стала кожа, вот сухой кожа лица, она у меня очень чувствительная, такая сухая, и вот я взяла увлажняющий крем с пшеницей и а миндалин, миндален да-да-да, миндален, миндалин, супер увлажняющий крем, но ну, думаю хоть на ночь я его буду применять. Где-то вот вычитала на канале, там, ну, посмотрела, не вычитала, посмотрела. Говорит, надо кокосовым маслом. Я, значит, кокосовым маслом начала увлажнять. Ну, наверное, хорошо. Вот потом смотрю, говорю, да вы что, это же не крем, это же кокосовое масло, все поры забиваются. О, боже мой, что же что ж это такое? И вот решил взять увлажняющий крем для сухой кожи. Вот 77 рублей стоит В, в фикс-прайсе есть хорошие крема, есть хорошие гели, поэтому шампуни. Есть смысл брать в фикс-прайсе, потому что если вы придете в какие-то специализированные магазины, косметики, типа там ревкош, еще там цены, конечно, ну, из разряда летим в космос. А все равно вот лицо-то. Хочется, чтобы фейс-то у тебя был получше. Получше. Получше. Правильное слово. Получше, да? Ну, вот я не говорю, что ты, конечно, в 60 лет ты не будешь выглядеть на 35. Но, мне кажется, есть смысл позаниматься. Пока время такое вот. Осенний-зимний период надо уделить себе внимание. Мои покупки, ну прям скажем так, вот в рублей, в районе 500 рублей, но ну, все такие необходимые. И знаете, я очень рада, что меня туда пустили. Что пустили пенсионерку купить какие-то необходимые вещи. Хотя стоит там охранник какой-то, ну как правильно сказать-то я даже не знаю. Но ничего не спросили, я без препятствий туда зашла. Купила необходимый для себя мелочи. Друзья мои, я вам по традиции желаю здоровья, будьте здоровы и мир вашему дому. Я тестирую средства Хоми Стар. Активно вот так вот я всю ванную, ванную облила этим средством. У меня уже стояло минут 10 потеки такие голубенькие. Сейчас помою и покажу результат действия средства, которое я купила в фикс Прайсе для ванной, для чистки ванны. Насколько оно эффективно, посмотрим, как. Отбелилась моя ванная. Посмотрите, что у меня получилось, каков результат, каков результат. Чисто, чисто, все, очень чистенько, хорошо отмылось. Это надо отметить еще то, что наша ванная не относится к разряду, к разряду, скажем так, очень-очень новых. Это достаточно старенькая такая ванная когда-то поклеили эту плитку, вот и вроде как и некогда заниматься было этим. Ну да, суть не в этом. Суть не в этом. Вот так вот хорошо почистилось средством. А -а -а. Home Start. Я плохо тут разбираюсь в языках, если я неправильно произнесла. Вы меня простите. Я протестировала это чистящее средство достаточно чистенько, хорошо. Рекомендую к покупке.